Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Exiles Games, а мы начинаем с вами играть в Спан. Даже не заходил, не смотрел, ничего не делал. Сразу новый дом, новая глава. Поехали. Южные государства и колонии пали первыми. Они не, они не были готовы к холодам, и анархия стремительно поглотила их. Миллионы людей погибли от болезней и голода. Бойцовская арена позволяет снизить недовольство людей, живущих поблизости. Это понимает, это градостроение. Мы слетаемся по неподвижному холодному миру, миру. Горизонта не видно. Владыки прошлого, лишенные гордости и славы. Даже только вчера мы крутили колесо прогресса. Пока мороз не положил всему конец. Внезапно. Без предупреждения. Когда течения изменились, они, изменили... а, они изменились для всех. Независимо от социального положения. Мы проиграли наш мир в битве со снегом. Он заимел последние а, следы. Человечество. Мы с мы прощались навсегда. А да, для оставшихся пришло время приспосабливаться, блядь, какая музыка, а? У меня аж слезы с глаз текут. Мы решили покинуть наши дома и отправиться на север. Мы слетались неделями, возможно, месяцами. Оставив позади все, что когда-то считали важным.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 Был, Последний город на <звы> нашли. Охереть, вот это вступление! Вот это я сейчас просто охуел. Новый дом, на надо выжить. Мы бежали из Лондона и пересекли море, чтобы достичь морозного сера, севера. В пути наш ковран попал в метель и разделился. Некоторым из нас удалось добраться до генератора. Он оказался облизневшим, а вокруг никого. Куда все подевались выжил ли кто-то еще в метели. Есть ли поблизости кто-то еще? Что бы мы не делали, стоит готовиться к худшему. Ведь мир, миру, который мы знали, пришел конец. Окей. Борьба с холодом. Нам нужно, чтобы генератор работал. Он обеспечивает тепло и дает энергию для других зданий. Без него мы замерзем на Накопите уголь на складе, и запустите генератор. Ладно. Сделайте запас угля. А как? Уголь. Это что? Рабочие будут добывать сталь. Уголь. Я правильно делаю? Там тоже уголь. Там что? И там уголь. Ага, построить угольную шахту рядом. Как-то управление странное, так дергается, мне не нравится. Вот еще уголь. А, все. Можно этих взять, инженеров, похуй. Бездомных 80. Это что? Так, то есть мы сейчас делаем запасы угля. И надо включить генератор будет. Хорошо. Но уголь почти, 163. Они у меня, видите, они у меня пути прочищают. Это что? А, требуется рабочий. Открыть книгу законов. Детский труд, безопасный. Бля, как это все грустно. Где можно использовать вне опасных этих управления? Мне не нравится, что. А, можно на стрелочках управлять. Хорошо, так удобней. Так, у меня есть уголь. Включил? Так, генератор издает успокаивающий шум, согревает нас, но помните, нужно поддерживать его работу. Если он становится, нам грозит смерть, идите с запасами угля. Еда тоже важна, без нее мы умрем зло. Найдите источники сырой еды, постройте кухню, чтобы готовить пищу. А, еда, кухня. Ну давай здесь. Так, мне нужно там 10 рабочих, правильно? А, здоровье, здоровье. Кухня есть. Хорошо, а еду-то где взять? Это сталь. Это не то. Мне нужны запасы сырой еды. А, Стали литейный завод. Сколько у меня угля? Так, стоп. Как там смотреть? Вот. Потребление. 144 штуки в день. Я понял. Начали строить? 15 часов. Вы что, рухнули? Ну, игровых, я понимаю. А где мне сырую еду-то взять? Добывать древесина. Так, давай-ка мы же инженеров назад заберем, построить угольную шахту. А как мне найти сырую-то еду? Ага, все, мне нужна древесина. Это не дерево, это не дерево. Вот дерево. Давайте туда. Что он сказал? А они там сюда были, типа? Не меньше одного работника. Не занятых 5 детей. Бля, но ну дети такое себе. Хижину надо сделать. Опа. То есть там теперь пять человек трудится, правильно? не двух дней ладно мне нужно дерево правильно что там капитан когда от вас туда требуют, помните, людям обычно по вкусу самые простые и быстрые решения, они а не лучшие. Не обязательно соглашаться со всем, о чем вас просят. Если найдете свои решения, отлично. Окей. Okay. Они там возле генератора тусуются. Так. Древесины только 10. А что так мало? Они добывают ее вообще? Или сейчас типа... Он... А, он, наверное, холодно. И нельзя, да? Вон там добывать должны. Так, и построить мы ничего не можем, правильно? Десять человек. Ну да, давай ищем. Не, мне не хватит. Склад ресурсов, технологии, мастерская, сталь, древесина. Окей. Построить улицу. Я думаю, мне пока нет в этом смысла, правильно? Пока нет. Экономика. Генератор. Короче, надо отправлять на уголь. Получается. И на дерево. Надо быстрее день. Уголь-то у меня в принципе есть, на три дня хватит. Древесины у меня ноль, надо все сразу острави... отправить на древесину. Получается. Где у меня еще кто работает? А, на дереве нормально. А, это мне не надо. Здесь на дереве нормально здесь на дереве 15 работников на стали стали уголь уголь на угля нам потом пока хватает пока хватает нам угля это мы пока не трогаем это мне напоминает the smart of mine". игра так но это еще нам везет что мы вот в таком каньончике находимся и у нас нету этого Бури. Да, мы просто спрятаны. Но если сойдется какая-нибудь лавина, это будет пиздец. Так, ну у нас пока все неплохо. А как мне их лечить? Я понял. А... А можно... О, игра на очень высокой скорости. Все, типа утро. Так, вперед нас много дел. Погнали. Они отправляются сами или нет? Новый закон. Адаптация. Бойцовская арена. Чрезвычайная смена. Кладбище, избавление от трупов, детский труд, любые заботы. Не, не нравится мне это. Они, а собираются отправляться, нет? На работу Так, хижина охотничья Плюс Плюс Санитарный пункт Плюс Так, если санитарный пункт есть Бойцов с хвореном можно потом Нужна древесина еще Мы нашли источники основных ресурсов Теперь можно заняться спасением других членов экспедиции Постройте маяк, спледуйте морозные земли и Спасите столько выше, сколько сможете вам там понадобится мастерская для изготовления чертежей и более сложных зданий. Окей. Дать ему выходной. лодии мастерская хорошо чтобы мне поднять до второго уровня а как мне поднять до второго уровня Ладно а если я мастерскую построю о вот здесь могу правильно теории из ближайших кучу угля, ящиков древесины и груд стальных обломков. То есть я могу где его поставить? Ага, ага. Интересно, вот это, кстати, очень даже неплохо. Вот так вот. Правильно? Либо вот здесь. Ладно, надо решить, что делать. Вот, наверное, вот так вообще будет идеально. Древесина не хватает, все Так, но ну если мы сейчас построим убежище Будет в принципе очень даже хорошо По еде все норм Ага, мне нужно 5 инженеров, чтобы работал сам пункт Правильно? Бля, сложная игра, я хочу сказать. не то выбрал Я хотел еще одну палатку поставить Так но ну я смог убежище построить для всех Постройте маяк, спасите выживших членов. Маяк. Окей, а где все мои инженеры? Хорошо, мне нужны инженеры. Верно? Пропал свет. Пропал свет, немножко все слетело. Но мы ничего не потеряли. Нормально. Так, нам нужно исследовать. Сколько надо для маяка 35. Бля, очень много. Там тоже металл. Что происходит 23 часа понял уголь то заканчивается да хорошо нам нужен уголь Маяк, маяк, маяк, маяк. А что мне нужно сделать, чтобы сделать маяк? Так, лады меня запутали. соединить улицу с генератором а -а -а. как мне соединить улицу с генератором мы же можем их лечить правильно довольство я понял Так, пусть оттуда уходит. А как мне соединить эту улицу с генератором? Нет доступных зданий для изучения этой технологии. У меня же есть. У меня же есть мастерская. Я ничего не могу исследовать. Но у меня живот есть. Прокладывание улиц. Ничего не понимаю. Вот он. Почему он не работает? Не граничит с улицей. что мне надо сделать. Блять, как мне улицу построить? Некоторые моменты меня просто, блять, удручают. что не ограничит с улицей. А как мне улицу-то построить? Ну вот тут вот есть улица, правильно? Улица не соединена с генератором. Может, мне нужно было вот туда ее протянуть прямо вот это же генератор я понял кажись Как улицу строить? А, а вот, прокладывание улиц. Вот, раз. Вот так. Пропустите меня. Вот так. Вот так вот так можно Потом вот так можно так так так вы наверное вот это, наверное про это мне пытались сказать а я нихера не одупляю сюда сюда сюда да. Вот так вот. Погнали. О! Теперь-то у нас все как у людей. Теперь он работает спокойно можно рабочие будут добивать не древись а уже там все собрали ладно значит надо будет в другом месте ставить мы можем добавить теперь исследования спокойно маяк нанять инженеров максимум добавить новое исследование маяк все а начал а стоп включить а закрыто понял Надо быстрее утро. Минус сорок, ё моё. А -а -а, быстро, быстро уголь. Рабочих сюда. Уголь, уголь, уголь, уголь. Рабочих сюда. Так, теперь. Мысли закрыта уже же утро. 8 Работает. Наконец-то. Маяк. Начать. Так, уголь собираем. Так, но у нас есть улица, в принципе. Нам нужно второй уровень мощности, правильно? чтобы отопление сделать. Или нет? Как мне вот это прокачать? Еще не изучено. Уровень мощности 2. Так... Отопление. Наверное, вот он, улучшение генератора. Вот он, паровой центр. Надо 20 стали. Сталь есть. Хорошо, будем делать, что можем. Изучили? Нет. так отлично сейчас исследование еще одно исследование технологий паровой центр погнали я хочу там много угля правильно и тут уголь угольную шахту рядом чтобы начать добычу хорошо угольную шахту собирают ресурсы технологии еда, здоровье, люди. Хорошо, пока Bom что, пока что мы можем поставить пост добычи. что мы можем поставить пост пост добычи а, маяк маяк маяк а, 35 сталь 20 древесина нужно дерево хоть кто-то дерево а, быстро быстро быстро на дерево погнали что там такое я понял ну, первым.. Ну что поделаешь. Там очень холодно, я понял. Нет собираемых ресурсов. Хорошо, значит, мы демонтируем его. Я построю санитарный Только у нас есть санитарный пункт. А, Постройте маяк. Зачем еще один санитарный пункт? Объясни мне. 25 древесины. Первая смерть. Один из наших только что умер. Болезни... Кладбище. И лучшее избавление. Нет, лучше, лучше кладбище. Это как-то по-человечески будет. Так а как мне температуру-то им дать? Надо обогреватели быстрее качать. Вообще, можно вот это сейчас сделать. Да, да, да, да, да, да, да. Оттаивайте немножко, ребятушки. Так, форсаж пока выключим. Форсаж пока выключим. Так, дальше. Тут можно вот ресурсы. Угледобыч. Вот что мне нужно. Стойте паровой центр дальше угледобыча начать а сейчас я могу построить так подожди давайте где маяк давайте здесь разместим это раз и паровой центр Давайте вот так. Что там такое? Один из наших стоит на пороге смерти. Отрезать ему ногу. Лучше жить. Поверь мне. Так, у нас появился маяк. Все, отлично. Я так понимаю, с маяком теперь попроще будет. А, а как мне туда отправиться? А, нужно древесина, чтобы создать разведчиков, правильно? Хорошо. Так, а почему я не могу их отправить? А, направились цели пропавшей экспедиции. Хорошо. Так, у нас тут вот стало потеплее. кухня закрыта. Я предлагаю... А, нет, ладно. Ничего не предлагаю. А, больше свободных нету хорошо я понял я жду вот это пусть добывают пока все стоп а по дереву почему никого нету или уже ночь типа по температуре все супер Разведчики достигли цели. аварий, надежное убежище. Ой, то есть я могу вылаз делать? Хорошо. Бля, что так долго углешляпа ты делаешься? Отлично. А -а -а -а, ресурсы. угледобычи. В смысле, это же уголь, блядь. Нихера не понял. Угольную шахту. О! Надо жилье теперь сделать Я, кажется, понял, блядь Это не угольный завод Не угольная шахта, вот она Надо все исследовать. И угольник надо ставить. Так, улица есть, правильно? Так, у меня есть... Все, я их отправил. Санитарный пункт, еще один. Что мне нужно? 25 дерева. А у меня дерево вообще есть? Вот тут есть дерево, тут 15 человек его собирает. Там стали литейный. Ой, блядь, а дерево-то почти закончилось, сейчас закончится дерево и все, пизда, надо быстрее лесопилку строить, там последнее дерево, что у меня было. или сапилка. Опа. Вот так. Правильно? Давайте шустрее. Что произошло? Я сейчас я это сделаю, но у меня нету дерева. Это интернет пункт, 25 древесина, у меня 17. Там немножко дерева есть, конечно. Под один человек. Самоубийство. Но у нас пока все супер. Недовольство растет. Давай форсаж заюзаем. Так. Нихера не понял сейчас. Давай санитарный пункт строим. Давай еще один санитарный пункт построим. Блять, у меня даже для кладбища нету. Стоп, есть. А, доманда построить. Палатка, это 10 дерева. А, а что я вам с едой сделаю? -то? Там готовится. Значит, мне нужно еще, еще охотничьи эти. 20 дерева. Еще охотнича хижина. Для кухни сколько надо? 20. Недовольство упало. Фух, бля. Почему? Я же построил. Блядь. Выполнил, выполнил, выполнил. На кухне будут дети работать, правильно? Так, ресурс. Давай быстрый сбор. Так, и улицу к нему. Хорошо. Ну, недовольство сейчас не должно расти. У меня много бездомных. Еды нихера нету. Мало угля. Бля. Я ж построил шахту. У меня людей мало. Так, а... паровой центр 20 стали, ладно. Построить что-то могу, только мастерскую, паровой центр пока не могу. Исследуем мы что? Быстрый сбор. И лимит хранения? В смысле лимит хранения? А, а где он у меня хранится? Вот там-то и дело, что походу нигде. Вот он склад ресурсов, мне нужно 20 стали. Где стали взять? Ускоряемся. Автоматон. Они работают хоть? А, доступ. Опять санитарный пункт, блядь. Мне до 20 стали. Блядь, ночь наступила. Ну все, мы походу проебали. В смысле у меня нет угля, а это что добывается? Почему у меня угля нету? Нету людей? В смысле, блядь, нету людей? А это, по-вашему, кто? Ну, нам пизда. Уголь-то не добывается, блядь, почему-то. Почему не добывается шахта угольная? Какой лимит хранения, блядь? Ты издеваешься надо мной или что? Какой, блядь, лимит хранения? Вот древесины, да, у меня ебищем, блядь. Вот же уголь лежит. Бля, чуть успел включить. Жить хотите? Фу, бля! мысли отключается давайте с утра блять быстрее Move. Time to get to work. так Теперь, где у меня кто? Ноль часов? Там автоматон пришел. Ох. Не, вот такое надо на стриме, наверное, играть. Это круто. Конечно, поможет, если он может добывать уголь. Так, ладно, на этом моменте мы сохраняемся, короче. Ребят, сохраняемся. Тяжело, нужно научиться играть с не ⁇